короче сегодня жесткий каточка за шерифа прям такой жесткий то что вы прям не поверите какой жесткий он прям, прям реально очень очень жесткий прям такой жесткий то что прям жесткий жесткий вот прям жесткий жесткий как прям такой же жесткий как жесткий сигма жесткий арген сигма прям сигма жесткий сигма это как жесткий сигма, только жесткий арген, который жесткий шериф. Только я что-то не могу найти этого матера. You. А вот, ну вот, сказал же, что жесткий, жесткий, каточка у шерифа жесткий, такой же, как жесткий сигма арген-бай. Пока.